Фильм переведен и озвучен для группы ВКонтакте Зомби Культ. Перевод ДСА-69. Закадровый текст читает ДН-904. Он разрушается. Началось гниение. Гентек, блок 15. Код тревоги красный. Нам нужно больше подопытных. Доброе утро. От лица Гентек я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы нашли время для участия в нашем эксперименте. Так как почти все из вас впервые участвуют в медицинских испытаниях, я объясню все в подробностях. При заполнении анкеты с личными данными я настаиваю на абсолютной честности касательно того, что вы там пишете. Все медицинские противопоказания, которые вам известны, все необходимо указать. Затем вы примете снотворное, которое мы вам дали. После этого вас перевезут в специальный бункер. Когда вы проснетесь, вас будет беспокоить небольшое жжение в левой руке. Это продлится недолго. Так и должно быть. Не паникуйте. Если вас что-то не устраивает, вы можете отказаться от участия. Сейчас. Отлично. Теперь вы должны сдать все личные вещи. Часы, сотовые, деньги. Сложите все в бумажные пакеты, что перед вами. Давайте. Как только эксперимент будет окончен, вам их вернут в целости и сохранности. Лица Гентек, я бы хотел вас поблагодарить за согласие на участие в эксперименте. Заполняйте анкеты внимательно, строго по инструкции. Я в полной мере понимаю и осознаю весь риск, связанный с медицинским испытанием и возможность возникновения побочных эффектов и беру полностью на себя всю ответственность. Отказываюсь от любых претензий, как участник медицинского исследования в адрес корпорации GenTech. За участие в данном эксперименте компания обязуется выплатить 250 тысяч долларов. Я понимаю, что беру на себя всю ответственность. Эксперимент включает три полных дня в карантине. Я согласен со всеми рисками, которые могут произойти внутри Блока 15, используемого Гентек в качестве карантинного изолятора. Я, Джейк Батлер согласился на эксперимент по своей воле. И я согласна на участие в эксперименте по своей воле. Я, Доминик Блэк, согласен на участие в эксперименте. Готовы к размещению. Разбудите его. Участник, вы меня слышите? Где я сейчас? В безопасности. Все показатели в норме. Прием. Так где я сейчас? Мозг в норме. Как вас зовут? Участник, пожалуйста, вспомните и назовите свое имя. Я Доминик Блэк. Опишите самочувствие. Глаза. Глаза болят. Подтверждаю активность мозга. Все цвета... Словно ярче стали. Участник сознания. Подтверждаю полное восстановление. Еще двое участников на подходе. Как меня слышите? Прием. Мы проверим вашу память. Постарайтесь ответить на вопрос. Как зовут вашу мать? Ее зовут... Пожалуйста, назовите имя своей матери. Моника Блэк. Как зовут вашего отца? Натан Блэк. Ощущаете боль в руке? Нет. Чувствую легкое покалывание в спине. В верхней или нижней части? Участник, ответьте на вопрос. В нижней. Сейчас вы находитесь в 15-м блоке. Фиксирую ноги. Готовимся покинуть объект. Как и в случае с предыдущими участниками. Отклонения отсутствуют. Мозг активен. Это Доминик Блэк. Подготовьте остальных участников. Принято. Включите систему видеонаблюдения. Подходим к месту. Поместите участников в комнату 509 по указанию дельты. Какого хера тут происходит? Вот, блядь. Развяжите. Снимите все это. Снимите. Снимите нахуй эти ремни. Включите шестнадцатую камеру. Участник сопротивляется. Подтверждаю полное восстановление. Уроды, оно а ну развязали меня. Снимите ремни. Отставить. Ты его повредишь. Освободите всех участников. Давайте! Нет! Пожалуйста! Руки за голову! Руки за голову! Живо! Кадельта. Подготовьтесь покинуть объект. Уходим! Запас жизненных сил максимальный. Прогноз хороший. Участники активные. Подготовьтесь к стадии Браво-2. Западное крыло пусто. Отклонения отсутствуют. Сектор Б6 пуст. Соседние тоже. Покидаем объект, прием. Вас понял. Они готовы для личностного теста памяти и физических отклонений. Так как они обнаружили личные вещи, начнем вторую стадию. Проверяем. У Саманты Фокс есть астма. Подтверждаю. Эксперимент в Гентек в блоке 15 начит. Участник распознал личную вещь. Подтверждается полное восстановление воспоминаний Джека Батлера. Он не помнит события последних двух месяцев. Зрение Доминика осталось прежним. Что здесь происходит? Это все безопасно? Безопасно? Безопаснее некуда. Снимите с меня ботинок. Чего? Снимите с меня ботинок. Как долго мы были без создания? Не знаю. Пожалуйста, успокойся и все будет хорошо, ясно? Да что ты... Успокойся, все будет в порядке. Хорошо. Готовится к передаче объекта. Приемки готовы. Все команды переключитесь на 15-й блок. Надеюсь, человек хватит. Вас понял. Эй, погоди. Слушайте, не знаю, как вы. А я на такой не подписывался. Нет, нам придется тут остаться. чего это вдруг? Что бы они с нами не сделали, я отсюда уходить не собираюсь Ты чувак совсем, блядь, занулся? Я подписывал согласие на участие, сидя в инвалидном кресле Что бы они там не сделали, но на меня оно подействовало Я попал в аварию У меня спиной мозг был поврежден Для меня это все очень важно Они пропали Кто? Мои шрамы да ты что? Так, у тебя позвоночник сросся, у тебя волосы отросли. Там раковые опухоли удалили. Да похрен. А у тебя что? У тебя, наверное, третья сиська отросла. Зачем ты сюда вообще пришла? Нашла объявление в газете. Надоело работать официанткой. Вот и я, просто ради бабок записался. Вы оба получили, что хотели? А у меня что-то бабки в карманах не появились. Где моя лаве? Ты никаких изменений не ощущаешь? Нет у тебя какие-то увечья Родинки, шрамы, что угодно Татуха у меня есть Где именно? Где, где? На шее Господи, даже носа то такая А у тебя что? Отверстия для пирсинга заросли но это еще нужно. Так у тебя астма? Да. И никуда не делась. Давайте подумаем логически. Они тут явно заняты лечением людей, но видимо не только этим. Еще теми, кто потерял надежду. Да ты чушь какую-то несешь. А то, что я встать могу, тоже чушь? Видишь ли, то, что на тебе лекарства испытали, это никак не связано с тем, что у меня свели мою татуировку. Тебе мозг вернули, а тебе твои ноги. Ну так и давайте свалим отсюда нахер, ладно? Вы же получили, чего хотели. Подготовьтесь к перепроверке блока 15. У нас тут есть выживший прием. Замечено неповиновение. Мы фиксируем передвижение участника Колина Нортона. Запрашиваем дополнительную огневую поддержку. Я тебя тоже вижу. Я хочу отсюда выбраться. Хватит меня тут держать. Я под это не подписывался. С меня хватит. Ты это с собой пронес? Нет, нет. Здесь среди мусора нашел. Слушай, ты не знаешь, где тут можно воды раздобыть? У меня ее нет. Я тоже не знаю, где ее взять. Они же должны нас кормить, не так ли? Не помню, чтобы это в договоре было. Я в том плане. Что нам вообще тут делать? Не понимаю я. Чтобы понять научный эксперимент, нужно вычислить постоянную. Понятно. Что-то, что объединяет подопытных, из чего можно вывести конечную цель испытания. О чем ты? О том, что пойми, что между нами общего. Найди постоянную, и тогда поймешь, в чем суть этого эксперимента. Не совсем тебя понял. Какая разница между человеком, который упал с 13 этажа, и тем, кто упал с 3 Первый... А, а Я Второй сперва бац, а потом уже... А! Ты это к чему? Я, я как тот, что упал с третьего я этажа, этаж. я ясно? Я ведь не родился инвалидом. инвалидом. И что? То, что сам подумай. Мои шрамы исчезли. У здоровяка исчезла татуировка. У <говор> девушки заросли дырки от, от пирсинга. Что, что касается меня самого, я могу ходить. У тебя исчезли твои шрамы. А как же сам рак? Твой рак... Я думаю, это как мои глаза. И астма Саманты. Я родился слезоруким. Очки на шестого дня, как читать научился. Видимо, эта проблема на генетическом уровне. Но рак часто бывает и приобретенным. Нарушителей можем... нет. Как Довольно тихо. Включить инфракрасную подсветку камер. Это еще что? Что случилось? Это один из участников? Нужна проверка второго этажа. Сейчас. Пятнадцатый блок, день второй. Где ты ее достал? Что, кого? Где ты ее прячешь? Ну чё там? Эй, прекрати, отвали. Уймись. Внутренний конфликт в блоке пятнадцать. Что случилось? Ты в порядке? Пить хочется. Воду не нашли? Я думаю, он ее точно нашел. С чего ты взял? Я не понимаю. Ты же от нас воду прячешь. Как? Где? Ты же вспотел. Кто-то еще из нас потеет? Верно, подмечено. Ведь нам и потеть-то нечем. Так что, Трич, ты правда воду зажал, а? Мы же приняли лекарства. У них есть побочки. Я вот потею. Только вот, чтобы с тебя подтек. У тебя внутри должно быть воды достаточно. Доминик. Ты пил сегодня? Нет. Вовсе нет. Ты мне не веришь? Да я вообще никому не верю. Но вот тебе бы сейчас хотелось. Знаешь, что я думаю? Что? Я думаю, ты все здесь знаешь. Знаю что. Вообще все. Я думаю, что ты подсадная утка. Ведь несложно прикинуться инвалидом в каталке, а потом сказать, что излечился. Я думаю, ты, крыса, внушаешь нам ложные надежды. Чушь? Чушь? Чушь? А по-моему, вполне очевидно, что им было бы удобно подослать нам своего человека, который проследит за проведением эксперимента и расскажет о том, что не увидит эти сраные камеры. Может, хватит крыса Не тратить время? Лучше давайте найдем воду, пожалуйста. Он нам врет. Просто потому, что я умный и понимаю суть происходящего? Я один из них? И какой смысл подсылать агента? трем не знающим друг друга людям. К тому же вы и сами видите, что здесь повсюду камеры. Если я один из них, что мне тут делать тогда? Я бы сидел там и смотрел на вас в монитор. Хватит. Всем подразделениям готовности «Зеленый». Команда в боевой готовности. Подготовьтесь к отправке. Вас понял. Отправляйтесь на второй этаж для устранения неисправностей. Почините камеру, сломанную участникам, и немедленно возвращайтесь. За что тебя ударили? Чего? Когда нас привезли, один из них зачем-то ударил тебя по лицу. И что? То, что мы даже двигаться не могли, а ты вот такой прытки был. Это смешно просто. А что смешного? Может, это ты стукач? Ведь только работник Гентек так быстро бы нашел бы оружие. Да, точно. А теперь, послушай меня внимательно. Я бывший полицейский, говнососты мелкий. Я знаю, как выглядит оружие, как его найти, как его использовать. Я его держал в руках не раз, и не раз его применял. Жизнь — штука куда более забористая, чем эти твои видеоигры, в которые ты дрочишь. Усек? Сигнал есть. Возвращайтесь обратно. Экобета, лестница не в той стороне. Я слышал что-то. Что? что? Какой-то шум. Здесь кто-то есть. Не может быть. Блок был внимательно обследован. Но я как раз сейчас здесь. Уходи оттуда! Все выходы из подвала хорошо охраняются. же в подобном участвовал? Я, например, пару раз. Но тогда все было иначе, да и платили не 250 штук. Вы вообще понимаете, что подобного рода испытания Вполне могут закончиться смертью одного из нас. Поэтому они столько и платят. С чего ты взял? Потому что просто так кровь из носа течь не станет. Если ты обнаружил какие-то признаки нарушителей, немедленно доложи. На верхней двери следы взлома. Все понял. Уходи оттуда. Если еще что-то заметишь, доложи. Контроль! Контроль! Двигайся к следующему выходу. Он через 25 метров. Оставайся на связи. Вспомни тренировки. Почему нельзя выйти прямо здесь? Отставить эко -мета. Сперва мы должны убедиться, что ты чист. Что? Таковы правила. Мне тогда понадобится прикрытие. У меня на хвосте одна из ваших странных лабораторных крыс. Слышь же меня сюда просто камеру отремонтировать послали. Я еще раз. Как слышите? Повтори приказ. Эко! Контроль! Контроль! Контроль. Контроль. Я в третьем секторе. Я же сказал, вали нахер оттуда. Уходи. Уходи оттуда немедленно. Мне нужна поддержка. Господи. Отвали нахер. Отцепись. Сдохни, тварь. Отвали от меня. отпусти пошел нахер отцепись отцепись 15-й бункер. День третий. Рис, Рис говорит управляющий Гентек. Нужно устранить отклонение в 15-м блоке. 15 блоке. Задание понятно? Вас Я понял. понял. Мне, Мне уже доложили о проблемах Меган с Колином Нортоном и Меган Донован. Донован. Они выжили в предыдущем эксперименте. Один из них регрессировал. У другой есть кое-что крайне нужное нашей корпорации. Поэтому Донован нужно взять живой любой ценой. Колина Нортона можно устранить. Коридор чист. Отклонения отсутствуют. Меган Донован, женщина, 25 лет, участвовала в эксперименте Гентек в Блоке 15 два месяца назад. Первичное обследование выявило у нее высокий уровень интеллекта и некоторые проблемы с психикой. По идее, ей нельзя было участвовать в исследовании. Она наврала в анкете, скрыв кое-какие вещи, участие в других испытаниях. Она очень хитрая и может попытаться вас обмануть. Поэтому держите с ней ухо востро. Понял. В операционной чисто. Отклонения отсутствуют. Еще чего. Прошу прощения. Mm -hmm. У меня астма. Пожалуйста, потуши сигарету. А то что? Увидишь, как я задохнусь насмерть. Ну, это не страшно. Мы же в больнице. Табачок крепкий. Я 17 лет уже курю. А такое чувство, что он на первую затяжку в жизни сделал. Что-то со мной не то. Теперь я точно понимаю, что нам нужно сваливать отсюда. Мы же сможем? Я на что угодно готов. Только если вы меня хотя бы поддержите немного. стрелял уже в других. ну вчера вот одному лицо прикладом разбил если на нас что-нибудь вылезет я его нахер пристрелю сразу ну что скажешь по поводу всего этого четыре человека у каждого свои проблемы Подписались на участие в медицинском эксперименте. Если что-то пойдет не так, и они умрут, никто и не узнает. Всем ведь плевать на них. Экобета возвращается обратно. Это не Экобета. Предупредить об инфицированном Брикса. Отставить. Мы на боевом задании, так что будь настороже. «Зачем нам эта девушка? Что в ней такого особенного?» До сих пор все эксперименты проваливались в течение четырех дней. Люди просто сгнивали, разлагались изнутри. Но вот она не такая, ее клетки могут воспроизводиться. Именно поэтому она нам и нужна. Отчего люди умирали? Согласно моим указаниям, их нельзя считать людьми. Они участники. Они под этим подписались. подписались. Они сами за себя отвечают. Но это не значит, что по возможности мы не должны их защищать. Слушай, ага, я понял. Ты, похоже, не сечешь, что тут происходит, верно? Знаешь, что я тебе скажу? Здесь нужно сперва стрелять, а потом уже спрашивать. И если промахнешься, то тоже станешь подопытным гентека. Да что с тобой такое? Давай, вставай, чувак. Давай. Сраный кентек. При распространении инфекции наблюдается нарушение координации. Как и в большинстве случаев, сознание зараженного угнетается. Интересно, как инфекция повлияет на остальных зараженных? Клетки начинают повреждаться. Нарушается процесс кислородного обмена. Симптомы соответствуют предыдущим экспериментам в блоке 15. Но еще есть небольшая надежда. Пока явные признаки только у одного участника. Так что есть 75% на успех эксперимента. Поднимаемся на четвертый этаж. Продолжайте. Она где-то там. Ну ладно, пойдем. Господи. Ты разве не читал инструкции, Гентек? Мы должны планомерно осматривать каждый этаж. Да насрать на инструкции. Эй. Послушай меня внимательно. Прямо здесь и сейчас ты можешь столкнуться с неизведанным. Потому что эта девушка выживала тут два месяца совершенно одна. Без надежды, без оружия, будучи жертвой круглые сутки. А ты тут всего две минуты, и уже готов подставиться. А мне вот, блядь, моя жизнь дорога. Да это же всего лишь девка. Одна. Ну и пиздуй проверять свой этаж. По инструкции. Тебе вон туда. А я наверх. Один Брикс. Он в четвертом секторе. Направляется на запад. Совершенно один. Серьезное нарушение инструкции. Записал в личное дело. Эко, ты входишь в зону карантина. Вернись к напарнику. Что это было? Кто-то стрелял. Те, кто за ним пришли. Иду восточное крыло. Отклонения отсутствуют. Все тихое. Этаж осмотрел. Спускаюсь вниз. Вас понял. Господи! что с ним, сколько нам тут еще сидеть? Я с тобой говорю ты оглох что ли? А ну назад Быстрее, быстрее. Шевелись. это, блядь, за штуковина? А ты сходи и посмотри. Иди ты в жопу, блядь. Я на такое не подписывался. Мне просто нужны были бабки. Я налетел. Меня, короче, уволили. Все, забрали. Жена бросила. Ночь, родная нахер послала, но я ее не виню. Я все проебал полностью. Всю жизнь смотрел на мир через бутылочное дно. Я пытался. Пытался, блять, бросить. Эти деньги. Они бы мне дали еще один шанс доказать, что я хоть на что-то годен. баный гентек! И этого меня лишил! чтобы вы сдохли, паре! Выродки поганые! Блять! Брик Снайден. Уровень инфицирования красный. Предупредить, Риза? Отставить. Все участники под наблюдением. Собираем данные для будущих проектов. Эй! Дай мне топор, Джейк. Ты не в себе. Отдай мне ⁇ баный топор, Джейк! Уильям провоцирует внутренний конфликт в блоке 15. Отдай. Верни топор, Джейк. Отдай It's мне okay. этот блядский топор, Джейк! Прис! Прис! Что там to... у тебя? Экодельта, я в непосредственной близости от объекта. Она скрывается. Но я ее выслежу. Этот ебаный сыклоб Брикс. Брикс занят выполнением другого задания. Ты похуже беременна, правда? А ты, видать, охуенный врач. А когда это? Я ее нашел. Возвращайся назад, Рис. Она Шимпорт очень важна для Гентек. А где Брикс? Он занят выполнением другого задания. Пожалуйста, возвращайся. Ну, теперь-то уже пора решать. Все ведь просто. Мы остаемся тут умирать, и не попытаемся выбраться, и найдем помощь. Ты же их видел. Они же нас убьют. Это лучше, чем дать сожрать себя гентековским мутантам. Я, короче, пошел. Пора уходить. Норд все еще в сознании. Вижу его на четвертом этаже Южного Крыла, Святий Боже. Тюрьмо. Это мой напарник. его. Хорошо. Вы слыхали? Они пришли, чтобы убить тебя. И тебя тоже. И главное, чтобы убить меня. Нахуй все это! Спасибо, что уложила его. Я его не убила. Что если он живой? Если будем тут стоять, точно это выясним. У нас есть еще один объект для исследования. Инфицирование Брикса произошло так же, как и в случае с Нортоном и со всеми остальными. Разрешаю. Продолжайте запись всех стадий регрессии. Вас понял. Доминик. Этот эксперимент провалился. Молчи, а ты не вздумай стрелять. Ты человек? Да. Тогда я смогу вас убить. Убери пушку. Убери. Развяжи меня. Развяжи. Меган. Меган. Помогите. Меган, посмотри на меня. Смотри на меня. Ну же. Присматривайте за этим. А я узнаю, как отсюда выбраться. Кто эти люди узнаем через 10 минут. Он великолепен, но со всеми что-то не так. Все они здесь умирают. Что он с ними делать собирается? Это значит, что ты работаешь на Гентек, а она кто? Участница. Кто она такая? Такая же участница, как и ты. Нет. Не верю, что все так просто. Билли, мне надо просто подумай, что ты вообще творишь. Билли, мне надо. Вильям, прекрати! Вильям! Нет! Мы не можем ему позволить это сделать. Мы не сможем ему помешать. Но надо же нам что-то предпринять, Джейк. Лучше бы тебе начать говорить. Пока я не поджарил девку вместе с ее ребеночком. Ладно, перестань! Хватит! Хватит! О, боже! Прошу, не надо! Что вы здесь исследуете? Это эксперимент, который проводится без согласия общественности. Вот ведь уроды! Боже! А теперь скажи! Где моя татуировка? Да срать на твою татуировку! Люди готовы ради этого пойти на что угодно, даже убивать. Убивать? Ради чего? Ради получения лекарства, лечащего рак, астму, нарушение работы нервной системы на любой стадии. А я вам зачем? У меня нет ничего такого. И лекарства, способные исцелить алкоголизм и никотиновую зависимость. Именно над этим и работает Гентек. А бабки мои Где? И зачем сводить мою татуху? Зачем вы меня убить хотите? Ты даже не знаешь, кто ты такой? Думаешь, ты знаешь? Ты ничего не знаешь. Все, что ты помнишь, все, что ты чувствуешь, это все ложь. Ты даже не понимаешь, кто ты такой. Может, я и не знаю, кто я такой. Но я знаю, что я собираюсь сейчас сделать. Нет! Что за хуйню ты тут устроил? Она же беременна! Я же сказал, ждать в той комнате! Отдай мне автомат, Джейк! Слышишь? Слышишь? Отдай мне пушку, Джейк. Я тебя грохну сейчас, сука! Пристрели его! Стреляй! Так жми курок, не надо. Ну пристрели же меня, пожалуйста, будь мужиком, Джей. Ну, Джейк, это как в тех игрушках, в которых ты играешь. Давай, жми на сраный курок. Сыклу ты, мелкая, Джей. Вероятность успеха эксперимента блоки 15 примерно 25%. Продолжаем наблюдение. Так ты из спасательной команды? Верно? Да нет никаких спасателей. Простите. Такие вот дела. А ты кто? Я беглая лабораторная крыса. Они же обещали 250 тысяч за участие в эксперименте. И надо было всего четыре дня провести здесь. Так и как давно ты тут? Около двух месяцев. А те штуки, что тут бродят... Что это такое? Я точно не знаю, в чем дело. Но что-то происходит со всеми подопытными... Они вскоре начинают разлагаться. Колин был со мной. С ним это произошло с первым. У него начала кровь сочиться из носа. Потом он стал сходить с ума. Пытался меня убить. Глаза его стали черными. Он пытался меня убить, но я каждый раз убегала от него и пряталась. И Гентек даже не вмешалась. Такой вот эксперимент. Это не медицинские испытания. А эксперимент по созданию монстров. Собирают у тебя все на свете. И отправляют сюда. Надо избавиться от тела. Иначе они придут на запах. Или вы хотите их тут подождать? Блок 15, день четвертый. Цель найдена. Она идет через карантинную зону. Куда она собралась? Она направляется в морг. Где она? В мертвой зоне. Найди ее, это крайне важно. Используйте это, чтобы их отвлечь. Цель найдена. Она вернулась к остальным. Думаю, они попытаются выбраться. Блэк — это первый участник, который не справился. Опять. Подтверждаю. А куда мы идем, Рис? Можно спуститься на два этажа вниз. Охрана на выходе из подвала меняется каждые два часа. Именно там мы и вошли с напарником в здание. Так и выйти попробуем. Так куда мы идем? Подвал. Подвал? Сверху все выходы заблокированы. Выйти можно только там. Доминик Блэк на их этаже. Он рядом с ними, прием. Надо уходить. Идите быстро. Бегите, быстрее, быстрей, вперед, господи. Ты в порядке? Kim again. После объекта выступил отряд специального реагирования. Так чего они ждут? Есть риск заражения. Нам нужно продолжать эксперимент. Ты меня понял? Нужно? Нужно вам, блять, да? Успокойся. Тише. Тише. Я задыхаюсь. Расслабься. Или они нас уроют. Рис. Прошу, подожди. Мне нужно кое-что сказать. Потом. Потом. И выдержишь. Нет, не могу. Они найдут нас. А сколько тут людей? Чего этим зомби именно к нам идти? Здесь ведь такое уже случалось. Это же такие же подопытные, как и мы. Нам нужно выжить и выбраться. Рассказать кому-нибудь. О том, что они с нами сделали. Мы выберемся из этого ада, хорошо? Мы должны. Ясно? Ясно? Делаешь кое-что для меня? Что? Я ведь отсюда не выберусь. Не говори так. Слушай, они нас отсюда выпустят только потому, что у тебя есть нечто для них ценное. Только за этим ты ему нужна. А я просто расходный материал. Обычное пушечное мясо. Замолчи. Поэтому сделай мне одолжение. Какое? Запомни адрес Brandon Road 6, Lindon. Зачем он мне? Просто запомни адрес Брендон Роуд 6, Линдон. Хорошо, запомнила. Повтори. Брендон Роуд 6, Линдон. Линдон. И что мне там делать? Свяжись с моей семьей. Расскажи, что с тобой случилось. Расскажи, как я погиб. Скажи, что я спас тебя. Хва с обоих. скорее! Подожди меня! И что нам теперь делать? Слушай, они придут за тобой! Я обещаю! Я отдам тебе мой бронежилет! Вот, одевай! Нет! Одевай! Давай! Они знают, что ты не заражена, что ты ключ ко всему Так, в общем, они придут за тобой И тебя отсюда вытащат Но мне нужно, чтобы ты мне доверилась Ты о чем? Отдай мне это Нет Меган, доверься мне Дай сюда Рис, нет, времени мало Верни Залезай. Но зачем? Быстро! Нет! Зачем тебе это все? Хочу спасти твоего ребенка, ты просто обязана выжить! Рис, пожалуйста! Залезай туда! Просто поверь мне! Давай, лезь внутрь! Нет, нет! Меган, нет! Посмотри на меня! Смотри на меня! Залезай! Давай! На помощь! А я грохну этих выродков. участники выбрались вы знаете что нужно делать идут на восток предупредительный выстрел У нас есть их ДНК. Мы можем повторить эксперимент в любое удобное время. Мы можем его повторять снова и снова, пока он не удастся. Устраните их. Гентек, Блок 15 докладывает о гибели всех подопытных. Закрываем Блок 15. Отбой. Вытащите Мэг оттуда Мэгган Донован. Немедленно. Мы ее нашли. Она в порядке. Вроде чистая. Необходима проверка. Сделайте анализ крови. Да, объект заражен. Нашли следы регрессии. Вы уверены на 100%? Да, инфекция может развиться в течение 4 дней. Но она там пробыла целых два месяца. Именно. Приведите ее сюда. Никому не прикасаться к участникам, кроме меня. Ищем тела. Одно нашли. Это Доминик Блэк из предыдущего эксперимента. Тело найдено в блоке 15. Возьмите тело из первого, второго и третьего эксперимента, чтобы выявить отличия между ними. Поместите их в один бокс. В любом научном эксперименте нужна постоянная. Что-то одинаковое, с чем можно сравнивать полученные результаты. Ты и есть наше постоянная, Доминик. Ты постоянный участник. Точнее, тебя теперь здесь трое. Вы точно не хотите все оформить официально? Мой спиной мозг сросся. Я могу ходить. Такое чувство, как будто впервые в жизни курю. У меня удалили опухоли. У меня есть татуха. Где именно? На шее. Все проколы заросли. Что бы они там не сделали, но это сработало. Все, что ты помнишь. Все, что ты чувствуешь. Все это ложь. Да что за хер тут творится? Мы просто вынуждены идти на такую уловку. Я думаю, ты все знаешь. Знаешь что? Вообще все. Ты не знаешь даже кто ты. Изъятие ДНК у людей для клонирования. Это не так уж сложно, а вот получить разрешение на это чрезвычайно трудно. Я на такое не подписывался. Эти люди не должны... Не должны даже догадываться, что как только они подпишут договор и примут снотворное, мы извлечем их ДНК из создадимых клонов. Это Доминик Блэк. Два месяца спустя мы готовы к новому эксперименту. Мы же не можем вырастить настоящих клонов. Это репликанты. Точные их копии. С их личностями. С их страхами. Привычками. Знаешь, в чем их основное отличие? У них, скажем так, нет души. Эти существа — просто вещи. По сути, они не люди. А когда их начнут считать людьми? Когда они получатся? Пока что от них мало проку, знаешь? То, что и ты, и я принимаем как должное. Я не знаю, почему так происходит, но почему-то их клетки начинают разрушаться. И образцы гибнут снова и снова. Но она... Я в порядке. Похоже, мы нашли разгадку. Как скоро она очнется? Должна в течение 10 минут. Отлично. Нам понадобятся новые участники к концу недели. Well, I mean, I think it's it's the easiest genre to work with if you've got a limited budget. Um, I thought it was easy to easier to compete with Hollywood-looking films in this kind of genre. I mean, it's like a common practice for for low-budget horror films to do well. You got your paranormal activity. I mean, that was shot for nothing. Um, we wanted to just make something that looked a little bit cooler than that. We wanted to stretch our budget as much as we could. Um, we found this great location it was this In South Africa, there's lots of government facilities that are just rotting there. So we literally, we walked into this hospital and there were gurneys and x-ray machines that still worked. It's, it's called the Kempton Park Hospital. It's this urban legend around Johannesburg where people sneak in on Friday nights to go and look for ghosts and stuff like that. And, um, yeah, we couldn't believe that no one had actually... People had shot movies there before, but people hadn't done a film specifically for this place and i mean it was just this wealth of texture um that you need millions of dollars for and it was just lying there i mean we didn't even need to rent generators there was still electricity there well we didn't want to just do like a normal kind of six stupid teenagers run into an abandoned hospital and bad stuff happens to them we wanted to make like a little bit more of an intricate story um and stretch our imaginations about what could a place like this be used for i mean what is the darkest kind of most sinister thing that this environment could be used for um it's tucked away the government hides this thing away um and let's do a film about an evil government corporation we knew we wanted to do a zombie film we just didn't know what kind of zombie film um We had a couple different locations in mind, and then when we found this one, we knew, okay, we have to, we have to do it here. And then we started drawing on, you know, the films that we all enjoyed. Um, we thought like were the best zombie films in the genre, and we picked and choo chose like different aspects, and it, it kind of all just came together. It was like a very organic process once we found the location. It kind of dictated to us the direction in which we would have to go. The casting took place fairly quickly. We knew we didn't have the money to afford, you know, like top-notch South African actors. So we we knew we needed to find people that were hungry for the for the roles, um, and we knew these people would actually find us. Um, we put out a casting call, and we were looking for people who would fight for, fight to be in this film. And we yeah, you know, then we got to choose who we wanted from that. You get a group of very ambitious actors together. They're each going to bring like a lot to the table and we had a lot of different personalities here. I mean when you write a script it's only two people for us, we're, there were only two people writing the script so only two real personali personalities came through but now when you cast the film and you bring like this really eclectic group of actors together each one's bringing his own voice to the table and what I was really impressed with with the actors was that they took the words on the page and they made it their own. They they molded the dialogue, they molded The actions to what their characters would do, and it took like a lot of relief of me as a director because they were so ambitious in creating a meaty role for themselves. I think the scene that stands out for me was the first time we had a zombie on set, and we kept um, we kept the makeup department very separate from the actors that we we're going to be performing. Um, and the first time I thought we were onto something really cool was when we filmed the scene. Well, we filmed the shot, and the actors actually saw the zombie for the first time, and they just freaked out. That was really, really awesome for me. Obviously, coming from South Africa, it's a really violent country. Um, and surrounding this hospital, there's a whole community. And the day we organized to have our blank guns on set, Um, the one producer didn't clear it with the local police department, so we're busy going. We're shooting zombies. We're going crazy, and one of the old ladies who lives across the road phones in to report that there's a crime going on in this abandoned hospital. So we're busy taking a shot, and the South African police service barges in through the doors. You know, with their AK-47s, ready to like declare war on this like little film shoot. Because of the budget, we had to sacrifice things like not material things, but things that cost the film, like time. You didn't have time to reshoot if you weren't happy with the scene. Time, you know, to really get the production design looking slick in places. Um, when it started to rain, you know, you had to just keep pushing forward, keep shooting, without like no without contingency or anything like that. So I think the biggest restraint was time. Um, Yeah, we were we were happy with the equipment we had and stuff like that. Um, we didn't know better. If we had a million dollars, two million dollars to make this film, it would would have probably been the same film. That's the level we were at at the time. It, I'm sure it's terrifying to show any film to an audience, but when you've got a film that's made on such a low budget, you're you're so aware of the flaws. You're so aware of what you wanted to achieve, but you couldn't. So it's, I think it's more difficult to show a film that's made on such a limited budget. I'm not talking like a limited budget like Saw that was made on like $1.2 million dollars or something like this. This film was made for nothing. Um, so you, you're, you're very aware of, of the, the problems. So, so it's terrifying watching it with an audience. But on the other hand, it's extremely rewarding when the re audience reacts the way they have so far. There is one scene where, like, this, the cinematographer and I, we like, we we we differed on how to shoot this thing, um, and it's a scene where they escape on the rooftops, and I've never ever just been able to like be happy with that scene. Um, but yeah, I mean, it is what it is. The, the time was against us, and we had to make it work. That's what directing is, you know. It, anyone can sit down and draw up a storyboard for, you know. A three-minute scene with a hundred shots and go, oh, this is how I'm going to shoot the film. But when like the cards on the table and you've got five hours to shoot like the scene, you've got to choose what shots you want and that's where the real battle begins and you've got to hope those shots that you choose are the ones that work. The best moment for me on set was, you know, every day we were shooting it on DSLR so it was easy to convert footage um, and we'd bring the footage, on an ipad the next day for like the cast and crew and the investors to see see the progression of the story um so, so it was really great watching everyone interact with the footage you know everyone commenting and became like a very open kind of forum for making the best film possible um, another moment that stands out for me was when our key group hayden um, who hadn't read the script was following following the one character's progression and he learned that the character was going to die that day just to see his face being so upset and stuff like his the character he was reading for was going to die was it was quite a cool moment with regards to the ending of the film i just wanted to make it like a little bit a little bit sinister a little bit devious um i didn't want to try and pull a fast one over the audience um you know I, there are clues throughout the film that build up to the end um, And it is. You can interpret it in many ways. Um, it's up to you. It's up to you and how the film affects you. Good morning. Coming off of Gentech, I'd like to thank you for your time and for participating in these tests. For those of you that are so inclined, you have the opportunity to leave Gentech B-15 commencing. Gentech B-15 is reporting failure of all test subjects. Keep this experiment at any time. Get rid of the product. My Alistair Orr. I'm a 28-year-old filmmaker from Johannesburg, South Africa. This is my latest film. It's called Expiration. It's a small little film. It comes from a dark little corner of the world that isn't known for producing little sci-fi horrors. So, yeah, it's made by passionate people who try to push the boundaries with what they had and did the best that they could, and I hope you enjoy it.